Все мы, так или иначе, используем наши айфоны в условиях воздействия внешней среды, одним из компонентов которой является температурный режим. На дворе уже декабрь, а это значит, что сейчас самое время подготовить свои телефоны для работы в условиях морозов и холодов. Заваривайте чае кофеек, укутывайтесь в плед и приятного теплого вам просмотра. Перед тем как перейти непосредственно к советам, начнем с небольшого разгона, а именно причин, по которым iPhone на морозе перестает себя вести адекватно. А как это определить-то, кстати? Ну вот, смотри, значит, берешь айфончик, используешь его на морозе минут 10-15, и он тут же начинает подтормаживать, а частота обновления кадров в секунду на экране значительно проседает. Проще говоря, как будто скорость интерфейса поставили на 0.75. А теперь, что происходит с точки зрения физики? Только простыми словами, ибо я гуманитарий. И да, не удивляйтесь, гуманитарий тоже может увлекаться технологиями и вещать о них во всемирной паутине. Всем привет, вы на канале... But I в наших айфонах установлены литий аккумуляторы, которые на морозе теряют свои свойства. В итоге внутреннее сопротивление повышается, а емкость теряется. Именно из-за потери емкости, которая происходит лишь временно при минусовой температуре, iPhone может выключаться, имея при этом достаточный для функционирования запас заряда. В итоге литий аккумуляторы перестают отдавать необходимый для смартфона ток, и iPhone просто физически не может продолжать функционировать в штатном режиме. Окей, допустим мы это поняли, разобрались. Но тогда возникает закономерный вопрос, почему Одни iPhone выключаются лишь на 40-50%, а другие могут отключиться даже с уровнем заряда 80-90%. Значит, смотрите, дело в том, что литиевые аккумуляторы имеют ограниченное количество рабочих циклов, после преодоления которых их емкость заметно уменьшается. Для среднестатистически используемого iPhone количество циклов перезарядки составляет порядка 800-900 этих самых циклов. Обычно тот самый критический момент, когда iPhone превышает свою выработку циклов, а точнее его аккумулятор, наступает спустя 2 два с половиной кода активного использования. Так, а что в итоге делать-то нужно, чтобы телефон не разряжался на морозе? Ну или, по крайней мере, замедлить или предотвратить этот процесс? На самом деле, ничего сверхъестественного я не расскажу. Опять же, все на основах физики и температурного режима. Первое, что нужно сделать, старайтесь держать телефон ближе к источнику тепла, то есть к своему тельцу. Убирайте телефон либо в карман брюк, джинсов, баллоневых штанов, чего вы там только носите, либо, еще лучше, во внутренний карман куртки или пиджака под курткой, то что за пазухой. Тогда ваш телефончик гарантированно будет Хоть какое-то время находиться в тепле Второе Обзаведитесь пауэрбэнком на зимний период Я вот, например, честно сказать, не очень люблю все эти штуки со шнурами Когда это все вот так вот путается и прочее-прочее Но есть портативные, удобные решения В виде либо компактных пауэрбэнков в форме карточек Либо всевозможных максей вариантов Если у вас iPhone 12 и выше, к примеру А еще таким образом и сами можете согреться Вот ручки там свои погреть от рабочей банки Ну класс же! Класс. И попробуйте сказать, что не класс, когда действительно класс. вот Третье. Как вариант, можете приобрести себе чехол, перекрывающий доступ к холодному воздуху в порт Lightning для заряда устройства. Не знаю, насколько это действительный метод, однако, если защищать устройство от перепадов температур, то защищать по максимуму. Ну вот, в общем-то, как-то так. Есть еще один, но, как мне кажется, не совсем верный способ сохранить работоспособность гаджета на морозе, а именно запуск ресурсоемких приложений по типу производительных игр, приложений для тестирования мощности процессора и устройства в принципе и прочего. Телефон будет быстрее нагреваться, и да, это факт, но за счет этого он будет якобы работать лучше и дольше при минусовой температуре. Однако здесь есть нюанс. Насколько он будет больше греться, настолько же и быстрее будет расходоваться заряд батареи. А еще в купе с минусовой температурой телефон может вырубиться значительно быстрее. А вот как-то так. На сегодня, пожалуй, это все. Не забывайте про подписчику на канал и лайкос этому ролику, и тогда твой iPhone точно не замерзнет на морозе. Ну и ты, соответственно, тоже. До встречи в следующих видосах. Чао-какао.